Я вам честно должен сказать я отношусь к скептикам бионического глаза скептиками в том смысле что я не верю что это никогда не произойдет что нам удастся такое сделать но эм, я сам еще был молодым врачом и в той же клинике который я сейчас руковожу мы принимали 20 лет тому назад участие в первых экспериментах. мы оперировали кошачьи глаза и э, это Первые шаги были в ту идею, чтобы вставить, допустим, чип под, под, под сетчатку. И вот сейчас прошло, свыше 20 лет, и спрашиваю, что мы сделали за 20 лет. Это действительно очень-очень длительный период. Да, сейчас появилась первая пару пациентов, которых можно показать, которые могут отличить, сказать, что свет, темно, какие-то минимальные формы которые якобы им помогают в жизни. Во-первых, это единицы. Во-вторых, прогресс, конечно, по сравнению с другим техническим прогрессом, настолько медленный, потому что это не только вопрос техники. Я думаю, проблема, проблематика в бионическом глаз состоит в том, что техническая сторона развивается очень быстро. Мы знаем наши технологии, подумайте только о, о ваших смартфонах и так далее, как изменилось это за последние 10 лет. Но в тот момент, когда мы касаемся биологических тканей, к сожалению, наша наука не в состоянии продвигаться такими крупными шагами. Поэтому на сегодняшний день это реальность в стадии мифи, мифа. То есть мы надеемся на большее, чем то, что эта реальность нам может нам дать. И вероятность того, что это будет действительно работать так, как мы себе это представляем, она на сегодняшний день небольшая. Я думаю, что понадобится еще минимум 20 лет, чтобы довести эту идею хотя бы до той стадии, которая вообще в каком-то отдаленном смысле связана со зрением. То есть зрение, что действительно что-то видеть. И это очень важно, потому что, конечно... Существует достаточно людей и пациентов, которые эм, питают крупные надежды, надеясь на что это, что, -то, что -то прямо как чудо какое-то, и вот им поставят, и они будут видеть. Эм, а, к сожалению, это мы им предложить не можем. Э, поэтому, я думаю, надо же и пациентам говорить правду.